Это видео для тех, которые знают, что им должны другие. Что я имею в виду? Когда мы хотим э, личного величия, чтобы меня уважали, чтобы меня принимали, э, как в том анекдоте. Причина развода. Вы знаете, мы не сошлись по религиозным взглядам. Он не принимал меня как богиню. Пускай не смущает то, что пример был на женщинах, на самом деле это совершенно унисекс-вариант. Очень часто нам много, что чего должен. Итак, вы знаете плату за личное величие. На самом деле плата за личное величие ⁇ это вранье. Что значит вранье? Не то, что нет личного величия, оно может быть и есть. Мы можем нафантазировать все, что угодно. Есть у нас такие свойства это да. Но часто встречаешь людей, которые обвиняют то, что им врут. Они говорят, что кругом обманщики: нету настоящих людей, нету стоящих людей, нету тех, кто правду говорит, ну и так далее. То есть когда я э, достоин, когда я имею возможность возвысить свое личное величие, э, ну, это, видимо, определяется чеком в салоне красоты, тогда я жду обратной реакции от людей, той, которой я достоин. И, если честно, люди делают то, что мне хочется? Более того, люди делают не только то, что мне хочется, а я вижу то, что мне хочется. Правда именно в этом. И поэтому иногда, и обычно с годами все реже и реже, человек из вот этой иллюзии, которую он сам себе создал, иногда выплывает в реальность, так называемая. И в этот момент он очень разочаровывается в людях, в жизни, в ситуациях. Там страна, правительство у нас, слава богу, объектов для разочарования достаточно много, только не я. И тогда кругом вранье. Я извиняюсь за те терминами, которыми я буду говорить, но... Эту фразу мне подарил один молодой человек. И она очень здорово характеризует данную ситуацию. Кстати, величие, оно реально очень свойственно для молодых людей. Пока они доказывают, что они из себя представляют. Ну, согласитесь, когда королева Виктория, она никому даже не говорит, что она королева Англии. Потому что это и так всем известно. Это и так все знают. Никогда президент страны не начинает. Я президент страны такой-то, потому что это тоже все знают. Но как только мы начинаем врать, я обычно называю это так, мы начинаем на всех углах что-либо говорить по этому поводу. И мы как раз-таки увеличиваем такое собственное влияние, собственную значимость, что-то там подтверждаем этим вещам и ждем, что люди будут нам аплодировать, очень метафорично проаплодировать. Так вот, разговаривая с одним молодым человеком, у которого, в принципе, та же история, когда почему-то люди, они не отвечают ему той взаимностью. Он такой крутой, а они что-то не все это видят. Некоторые вот видят и то иногда, а некоторые совсем нет. И тут я сказала очередную свою фразу про то, что все, что в твоей жизни происходит, происходит потому, что ты этого хочешь. На что он мне сказала вообще шикарная фраза. Он говорит, я что-то не понял. Если от всех воняет, это чу, я посрался. Я ему сказала, Солнышко, какой ты молодец. А ведь ты совершенно прав. Действительно, когда воняет от меня, мне-то воняет, если я не сильно привык к своей воне. И я ищу, от кого же смердит, где эти токсичные люди, которые мне делают все вот эти вот неприятности. Как сказала одна девушка на сайте, зачем мне меняться? Это меня мужчины замуж не берут. Это в них проблема. Мы со мной это все хорошо. Личное величие – это классная штука. И как я часто скажу: чем выше пьедестал, тем больнее с него падать. И различаются две вещи: это гордость и гордыня. Гордость – это когда люди десятилетиями пашут, для того, чтобы три минуты постоять на пьедестале почета и послушать им своей страны. Через эти три минуты, а может быть и меньше, они спускаются вниз и начинают снова пасть. Но не каждому удается второй раз встать на эту ступеньку почёта. И в этот момент... Им есть чем гордиться с собой, страной, тренерами, еще кем-то, а есть гордыня, когда я лучше всех. И я лучше всех – это всегда обман. В чем бы я лучше всех не был. И если вы заметили, ни один человек, который действительно чего-то добился в жизни, никогда вам не скажет, что он лучше всех или лучше других. У каждого человека есть достоинства и недостатки. Кстати, у нас здесь есть видео про достоинства и недостатки человека. Очень рекомендую посмотреть, оно мое любимое видео. Так вот, когда вы хотите увеличить свое личное величие, Дорога лишь одна, и плата одна. Это вранье И та иллюзия, которую вы создали, она заканчивается. Рано или поздно. И очень печально, когда она заканчивается поздно. Я видела людей, которые узнают через многие годы какие-то факты, которые их не устраивают. Я видела людей, которые разочаровываются в окружающих, которые мне говорят про предательство, все остальное. Конечно. А как вы хотели? Вы хотели жить в иллюзии, что вы самое лучшее, самое красивое, самое-самое-самое-самое? Мир не готов на такие жертвы. Он хочет, чтобы вы жили и развивались. Когда вы лучше всех, вам расти некуда. И тогда он вынужден подкидывать вам ситуации для развития. Возможно, именно это вы и хотели. А когда людям говоришь слова, называя вещи своими именами, они часто отнекивают. Это очень удобно. Однако от этого мир не становится другим. Если я себе вру, мне другие врут. И тогда какая разница, как я свое вранье называю? Ой, ну что, я не считаю себя лучше других. Когда ты себя считаешь тем, кто ты есть, то мир к тебе и относится так, кем ты являешься. А, хотя да, мир всегда к тебе относится так, кем ты являешься. А через него очень легко понять, кто ты такой. Воспользуйтесь миром. И еще тело. Тело нам никогда не врет. Оно нам всегда помогает. Оно боится там, где страшно. И радуется там, где весь. Вот, собственно, наши два верных помощника. Потому что, как говорили наши предки, на каждый роток не накинешь плату